Вывод моей кармы после моих родителей. Мне не хочется иметь детей. Спасибо моей семье, в которой я родилась. Вы обвиняете своих родителей и делаете самую большую глупость. Скажите, да, действительно, мои родители поступили так плохо со мной. Это было. И я их за это прощаю. Теперь карма за вами тянуться не будет. Обида это и есть тянущаяся карма. И говорите себе, да, это действительно было, Ну ничего, я их прощаю. Тогда жизнь была такая, они не могли по-другому. Все, я их простила. Мои родители, я их люблю, а какие они были, я ни при чем. Теперь начинается новая жизнь. С этого момента, с этого момента начало новой жизни приведет вас к совершенно иной жизни.